В этом видео Акстара погрузит в настоящий гипноз, и мы узнаем, может ли он повлиять Пать. на мозг человека, и как это отразится на его навыках игры на гитаре. Вжарит Паша или не вжарит? Будет очень интересно. Всем привет, это канал Акстар, и сегодня довольно необычное видео. В общем, Валя Фокин подбил меня на такой эксперимент. Сегодня гипнотизер будет вводить меня в транс, и мы будем проверять, как будет ли этот транс влиять на мою игру на гитаре. Может, я вообще разучусь сегодня играть или типа того. Но на самом деле я отношусь к гипнозу очень скептически, я вообще в это не верю. Сегодня проверим вообще, будет ли это работать все на мне. Напиши в комментарии, веришь ли ты вообще в гипноз и как ты к этому относишься. А также не забудь поставить лайк перед просмотром этого видео, подписаться на канал, если ты не подписан. Приятного просмотра. Ну а для чистоты эксперимента я вам сейчас продемонстрирую три произведения, над которым мы и будем проводить различные тесты. Это будут три разнохарактерных фрагмента. Вот сейчас я покажу. их. Итак, первый фрагмент. Второй фрагмент — это уже будет с использованием перкуссии, песня «Юность». Ну и третий фрагмент — это «Рекем по мечте». Там очень много работы с правой рукой. А сейчас посмотрим, как это будет все звучать под гипнозом. Возвращайся, слышишь? Возвращайся, слышишь? забыл, насколько Warface динамичный шутер, еще и бесплатный. Он же и отличается тем, что в нем огромный выбор как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Да, любители PvP могут сражаться аж в 10 режимах, это факт. Но и PvE заслуживает отдельного внимания, чего стоит одна только миссия в Припяти. Похоже, в Warface стартовал сезон ограбления. Ну все, теперь я точно должен рассказать своим, что пора возвращаться. Ведь этот сезон добавил много крутого контента. Новая спецоперация, в ходе которой нужно ограбить банк. Обожаю тематику ограблений новая пвп карта и 100 уровней боевого пропуска выполнение которых пополнит арсенал новой броней оружием и скинами для моего персонажа а я должен это показать теперь склад пополнился новой броней оборотник как она шикарная что она доступна в бесплатной версии всем желающим и плюс еще четыре новые пушки кстати в варфейс доступно более сотни видов современного оружия и на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобным Игра доступна в Steam, поэтому залетай по ссылке в описании, забирай набор подарочного снаряжения и врывайся в игру. Жду тебя. Итак, перед нами Владимир Ефимов, лучший гипнотизер в СНГ. Сейчас он попробует меня загипнотизировать. Что самое интересное, вы можете повторять за нами первые тесты и проверить на себе гипноз. И вы узнаете, подвержены вы гипнозу или нет, или попросту гипнабельный или не гипнабельный. А, давай проведем с тобой несколько тестов. Вы за нами повторяйте. Возьми руки в замок. А, согни в локтях. Указательный пальцы вытяни перед собой. Приподними руки чуть-чуть повыше на уровне глаз. Вы тоже можете за нами повторять, а посмотри на кончики пальцев, разведи их на разные стороны, вот тут пальцы скрещены, отлично, все в разные стороны и представить надо, что кончики пальцев – это сильные и мощные магниты, которые притягиваются друг к другу все ближе, ближе и ближе. С каждым вдохом, с каждым выдохом возникает магнитная сила, которая притягивает их все ближе, ближе и ближе. Как бы вы не сопротивлялись, самое главное, не надо сопротивляться, это будет происходить само по себе. Ага. Я так понимаю, это работает как какое-то самовнушение, то, что они реально магниты. Совершенно верно, это работает исключительно как механизм самовнушения, весь гипноз-то есть самовнушение. То есть, чтобы вы понимали, я не приказывал своим пальцем соприкоснуться, они просто я смотрю на них, они сами двигаются друг к другу. Следующий очень классный тест, вытяни руки перед собой, правой ладонью вверх, вы тоже за нами повторяйте. Закрываем глаза, и задача представить, что на правой руке находится, например, арбуз, а к левой руке привязана связка из десятка легких воздушных шариков. Левая рука медленно начинает подниматься вверх, а правая под медленно, медленно опускается вниз. Левая рука легкая, воздушная, а правая под медленно. Медленно идет вниз. Чем тяжелее правая, тем легче левая. И наоборот, чем тяжелее правая, тем легче становится левая. Левая легче поднимается выше. И выше а правая, медленно, медленно идет вниз. Самое главное представить это в своем воображении. И правая рука продолжает, медленно. Становится более тяжелое опускаться вниз. А левая более легкая, воздушная, продолжает подниматься вверх. Все выше, выше и выше. Правая медленно опускается вниз, а левая выше, выше и выше. Отлично. Правая медленнее опускается, а левая поднимается. Зафиксировали руки в этом положении. Открываем глаза, посмотрите. Да, ты гипнабель, но я не скажу 100%, что ты... Честно говоря, я думал, они на одном уровне находятся. Не в невесомости такой, а правая, как будто реально что-то давило вниз. Да, так работают ну, механизмы нашего мозга. То, что мы представляем, то мы и ощущаем. Мы сейчас пройдем еще один классный тест. А, сделал так руки. Так, а, левую руку. А, вы тоже за нами повторяйте. А, левую руку тягешь перед собой, а, закрой... Так, в замок. И посмотри на костяшку вот указательного пальца. И начни сжимать кулак со всей силы. Максимально сильно его сжимаешь. Сильнее, сильнее и сильнее. Заметьте, как это напряжение перетекает в запястье, как оно перетекает в локоть, как оно перетекает э, в плечо. Вы тоже это ощущаете. Представьте, что вся рука стала твердой, стальной, не сгибаемой до такой степени. что Чем сильнее пытаетесь согнуть, огнуть, тем тверже она становится. Пытаетесь ее согнуть, она становится тверже, тверже и тверже. Чем сильнее пытаетесь ее согнуть, тем тверже она становится. Пытаетесь ее согнуть еще сильнее, но чем сильнее пытаешься согнуть, тем тверже она становится. А, вот, опиши, что ты сейчас а, чувствовал. Ну, в общем, когда очень сильно напрягаешь руку, ты понимаешь, что ты можешь ее согнуть. Но в то же время что-то тебя останавливает, и она просто напрягается и как будто не гнется. Да, вот напишите обязательно в я... комментариях, что вы ощутили прямо сейчас. Ребята, попробуйте тоже. Этот феномен называется каталепсия, когда человек не может пошевелить тем или иным участком тела, рукой, ногой, неважно. Я думаю, на этом феномене мы с тобой сегодня сыграем, потому что я вижу, ты не гипергипнабельный, но кое-что с тобой интересненько мы сейчас Сделаем. могу сказать что паши не очень большой уровень гипнабельности а, потому что у нас до этого уже были съемки с гипнозом времени тогда с ним провел час-полтора чтобы хоть что-то продемонстрировать и сейчас я думаю тоже самое будет поэтому мы сейчас уйдем с ним на час-полтора я его буду погружать на нужный уровень гипнабельности здесь будем. да да да здесь вообще по поводу входа вот в это состояние гипноза первые минут 5-10 кажется, что это просто какая-то фигня, то есть ты лежишь с закрытыми глазами, и тебе это все по приколу и проходит какое-то время, ты начинаешь реально верить в то, что тебе вот говорит голос, все больше ты в таком состоянии какого-то полета как будто ты вылетел из тела, и это реально очень пугает и очень прикольно одновременно. В общем, перед съемками этого видео меня уже пытались вводить в состояние гипноза, чтобы проверить вообще, стоит ли снимать это видео или нет потому что есть люди, на которых гипноз Вообще не действует. И опять же, гипноз это не какая-то магия, а просто самовнушение. Касаемо процента гипнабельных и гипнабельных людей. Гипнабельных порядка 30-35%. Паша под них не совсем подпадает, поэтому пришлось с ним долго работать. Но ну и даже это долгое время работы не всегда гарантирует прямо идеального, мощного гипноза, как, возможно, вы видели в каких-то других роликах все это, чтобы было удобно Можешь откинуться на спинку кресла На спинку дивана И просто займи удобное положение И расслабься Переключи фокус внимания на свое дыхание Замечай Да, каждый вдох и каждый выдох Замечай как Самые жесткие вещи работают когда ты именно в этом состоянии гипноза и именно поэтому я хотел, чтобы все было супер натурально И меня вводили в этот гипноз около часа Естественно, я не буду вставлять все, все это в ролике. вы сейчас стеница, видите все в ускоренном варианте. В два раза. Один, два, три. В два раза спокойнее, в два раза расслабленнее, чем несколько мгновений. Назад. Мне кажется, из моего лица можно делать разные мимасики. Расслабление в каждой мышце. И вот спустя час погружения в гипноз, пришло время узнать, может ли повлиять гипноз на игру на гитаре. Кстати, для меня этот час прошел как минут десять, и я очень удивился, когда узнал, что минут прошел час. час. Откроешь свои глаза, кажется, в настоящем моменте, но все еще немного оставаюсь в этом самом состоянии. Кривые глаза как самочувствие. Очень расслабленное. Ну что, переходим к самому интересному. А, Но ну для начала просто вот вытяни вперед вот так левую руку и посмотри на свои пальцы. Вытяни их в разные стороны, заметь, как они растопываются в разные стороны. Замечай, как сгибается. Угу. Большой палец, указательный, безымянный, средний, мизинец. Замечай, как руки напрягаются все сильнее, сильнее и сильнее. Напрягается твоя рука до такой степени, что уже двигать ей практически нереально. Пальцы задеревенели, остановились в этом положении. И твоя задача сейчас вот сыграть свою первую композицию. Можешь сесть. А вот то, что ты играл вот первую композицию, сыграю сейчас. Я не знаю как. Ну, в смысле, да? У меня здесь будто... Я сейчас осматриваю материал и я, я знаю, что это выглядит крайне неправдоподобно. И если бы там сидел другой человек и я смотрел это видео, я бы сто процентов не поверил. Но там был я и это работает. Это, это просто очень странно, нереально вообще играть. То есть, я чувствую пальцы, но они просто будто не двигаются и это очень странное ощущение. Дай сюда. А. Ну, посмотри вот сюда, вот в центр ладони, посмотри просто в центр ладони и замечаешь, как постепенно, постепенно пальцы расслабляются, рука прино уходит в свою норму. Как грохнется вниз и станет обычной, такой, как и раньше. И это работает именно в состоянии гипноза. То есть иногда бывает, что ты э, как бы выключаешься из этого э, состояния, и все это, естественно, на тебе не работает. И поэтому между тестами мы опять и опять погружали в гипноз, и съемки заняли более 8 часов. А пошвири пальцами, как они сейчас э, ощущаются? Все еще болит рука, здесь все затекло, и как будто не такие подвижные. А сыграть mm -hmm. то же самое. Так. У меня такое бывает ощущение, когда я очень долго играю, переигрываю руку, mm -hmm. то есть и чувствую это вот напряжение, и это очень необычно. Просто оно возникает после нескольких часов игры, Вообще, они, на самом деле, еще как, как будто достались такими малоподвижными. Достаточный эффект, да, такой замечается? Да. они вернутся вообще? <свят> Не переживай, ляжешь спать, и на следующий день будет все просто офигенно. Переходим к следующему эксперименту. Вы знали, что можно буквально за несколько секунд парализовать свои пальцы? Вы можете повторять за нами, сделают такой безымянный палец. И смотри, он стал парализованный. Это что-то невероятное. Ладно, это шутка. Да у нас тут похожий какой-то шутник! А посмотри на свои руки и заметь, что как расслаблен твой э, безымянный палец, так же расслаблен мизинец, средний, большой. И теперь в этом состоянии ты должен сыграть вторую композицию. Держи. Такие моменты становятся реально страшно, то есть я знаю, как шевелить пальцами, какие усилия прилагать, как ими двигать, но они все равно работают не так, как надо. Они какие-то слабые, ватные, и я просто в шоке был, реально, это очень необычно. Так непривычно ощущать, как, что я не могу играть то, что я всегда играл, пальцы просто очень слабые, как будто, я не знаю, не ел три дня. состояние можно сравнить с тем, как если вас посреди ночи резко разбудят, накроют одеялом и скажут, что потолок падает. Вы в это поверите, испугаетесь. Или попросят срочно спрятаться в шкафу, и вы только в шкафу подумаете, что? Сейчас будет кое-что еще более интересно. Вытяните перед собой и просто заметь, как потрясти своими кистями и заметь, как руки возвращаются в обычное состояние. Так, можешь потрясти. Расслабь, расслабь, расслабь. Можешь сжать кулаки со всей силы, сожми. И на счет 3 резко-резко вот расправь пальцы. Раз, два, три. Как сейчас руки ощущаются? Ну, немножко подвижнее, но все равно как будто вот эта вот слабость вот осталась небольшая. играть <смех> в общем вся суть именно в погружении в это состояние на протяжении долгого времени но это зависит от гипнабельности то есть есть люди которые погружаются за пять минут есть люди которые там за три часа есть люди которых вообще невозможно погрузить. то есть если вы будете сидеть и думать все это фигня все это не работает я возьму захочу погну возьму захочу буду двигать э -э нужно как бы принять эту игру следовать ей все и тогда Мозг каким-то чудесным образом а, все это... это делает. Я не знаю, просто я не могу это обосновать как-то. Смотри, сожми левый кулак максимально сильно и расправь его. Ага, одновременно почувствуй расслабление своей правой кисти. Закрой глаза, закрой глаза и просто переведи ощущение своей свою правую кисть. Представь, что она полностью, полностью расслаблена, словно, словно тряпка. Это настоящая тряпка. Да, она трясется сама по себе, полностью, полностью расслаблена. Когда щелкну пальцами, откроешь глаза, но эта установка продолжает действовать. Раз, два, три. Так, Паша сейчас будет, я думаю, самое интересное. Мне кажется, довольно-таки неплохо, нет? Это Отлично. очень интересный эксперимент. Я вообще не ожидал, как я и говорил, что это вообще как это либо сработает на мне. Я уверен, что если бы это было вот просто. Когда я только пришел, мне сказать, типа, представь, что твоя рука слабая, естественно, я бы не поверил в это. Но после такого долгого вхождения в это состояние гипноза, mm -hmm. видимо, это действительно начинает работать, и твой мозг просто начинает верить в то, что тебе говорят. Игра на гитаре настолько стала для него э, подсознательно э, четкой, он настолько четко это все умеет делать, я думаю, его если ночью разбудить, он это процентов сыграет. Вот, поэтому разучить полностью не получилось, но, тем не менее, мне показалось, что этот эксперимент очень интересный получился. Не знаю, если у вас будет возможность, как бы, ощутить на себе этот гипноз, попробуйте обязательно, это очень прикольно и в то же время с... страшно. А сможете это сделать, перейдя куда? А, по ссылке в описании, да, там есть видео. Друзья, так что верьте, самое главное, в самого себя, помните, что никто на вас не сможет повоздействовать, если вы... Сами этого не захотите. Мыслите позитивно, этот мир крутой. Не парьте себе мозг, и тогда все у вас будет хорошо. Меня пугает до сих пор, у меня руки такие полувялые. Короче, я ухожу, если вдруг... Этот канал закроется, и Паша больше не сумеет играть, если что, я ни при чем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Очень много сил было убито на это видео. И Я его сам монтировал, зацените, как я все смонтировал, особенно началку. В общем, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, поставь лайк, поставь колокольчик. Что-то очень мало процентов, на колокольчик нажали людей скоро вас ждет много нового крутого контента музыка клипы в общем просто твал башки 21 год будет очень крутым Все до новых встреч пока!